Друзья, с вами канал Тайна НЛО, и сегодня речь пойдет об Антарктиде. Почти 200 лет человечество упорно пытается разрешить загадку Атлантиды. Время и стихии сделали все, чтобы сегодня мы не могли ответить на вопрос, была ли она на самом деле и где ее искать. Но стоит ли удивляться этому, если куда более исторически близкие нам народы и государства не оставили порой ничего, кроме имени, случайно упомянутого в какой-нибудь древней летописи. В Атлантиде, в Тихом Индийском и даже в Северном Ледовитом океанах велись обширные, но безуспешные поиски легендарного континента, соединявшего когда-то Америку и Евразию. И все-таки остался, пусть ничтожный, но шанс, что некогда Атлантида все же существовала. Известный рассказ Платона об Атлантиде единственный в своем роде. В мифологии жителей островов Тихого океана есть упоминание о большой стране, затонувшей в незапамятные времена. На Гавайях этот континент солнечной сети бога Кане, у полинезийцев Великая Земля, у жителей Пасхи остров Моту-Марио-Хива. В середине прошлого века французский миссионер Маренхут на основании изучения полинезийских мифов и легенд сделал вывод о том, что островитяне были свидетелями какой-то грандиозной катастрофы, затопившей в Тихом океане огромный материк Пацифиду. Кирхер нарисовал свою карту в соответствии с описанием Платона, который говорил, что этот остров был расположен к западу от Агеркулесовых столбов Гибралтарского пролива. С тех пор океан стал называться в честь легендарного острова. В отличие от современных картографов, Кирхер расположил юг вверху карты, поэтому Америка находится справа. В своем диалоге Тимей Платон описывает Атлантиду как процветающую нацию, которая расширяет свои владения. На этом острове, именовавшейся Атлантидой, возникло удивительное по величине и могуществу царство, чья власть простиралась на весь остров, на многие другие острова и на часть материка, а сверх того, по эту сторону пролива, они овладели Ливией вплоть до Египта и Европой вплоть до Теренеи. Далее Платон рассказывает, как жители Атланты допустили серьезную судьбоносную ошибку, попытавшись завоевать Грецию. Они не могли противостоять военной помощи греков, и вслед за их поражением природная катастрофа решила их судьбу. Тимей продолжает, но позднее, когда пришел срок для невиданных землетрясений и наводнений. За одни ужасные сутки вся ваша воинская сила была поглощена развернувшейся землей. Равным образом и Атлантида исчезла, погрузившись в пучину. Интересно, что в своем диалоге Критий Платон излагает более фантастическую историю об Атлантиде. Здесь он описывает потерянный континент как царство Посейдона, морского бога. Атлантида была благородным островом, который процветал на протяжении веков, до тех пор, пока его жители не стали тщеславными и жадными. Разгневанный их грехами Зевс решает наказать их, уничтожив остров. Несмотря на то, что Платон первым употребил термин «Атлантида», автором этой легенды был не Платон. Существует египетская легенда, которую Солон, возможно, услышал во время своего путешествия по Египту и через много лет пересказал ее Платону. Островное государство Кефтио, место, где находится один из столбов, который держит небо, был высокоразвитой цивилизацией, которая была разрушена и погребенена на дне моря. Примечательно то, что есть и другая легенда об Атлантиде, которая схожа с историей Платона. В плане времени и географии, а также основана на фактах. Минойская цивилизация была великой и мирной культурой, которая находилась на острове Крит и существовала с 2200 года до н.э. На Микенском микроархипелаге Санторини, позднее известном как Терра, находился огромный вулкан. В 1470 году до нашей эры он возвергается с такой силой, что стирает все с поверхности Санторина. Последующие за извержением цунами и землетрясения разрушили останки Минойской цивилизации, а выжившие жители были завоеваны греками. Возможно, Санторин и был настоящей Атлантидой. Некоторые оспаривают это предположение, говоря о том, что Платон утверждал, что Атлантида утонула 10 тысяч лет назад, а Минойская катастрофа произошла только тысячу лет назад. Допускается тот факт, что переводческие ошибки, которые делали на протяжении веков, могли видоизменить то, что действительно написал Платон. Или, возможно, он намеренно напустил туман на исторические факты ввиду каких-то своих целей. Или существует еще один вариант. Платон сам целиком придумал Атлантиду. Как бы то ни было, его история о затонувшем континенте покорила все последующие поколения. Дре другие греческие мыслители, такие как Аристотель и Плиний, спорили с существованием Атлантиды, в то время как Плутарх и Геротод писали о ней, как в историческом факте Атлантида укрепилась в фольклоре всех стран, была нанесена на карту Мирового океана, и ее искали многие исследователи. В 1882 году Игнатус Данелли, конгрессмен США из Миннесоты, перенес легенду в американское создание благодаря своей книге «Атлантида. Мир до потопа». В более поздние годы ясновидящий Эдгар Кейси стал самым известным защитником Атлантиды. Спящий пророк, прозвище под которым его знали во всем мире, заявлял, что может видеть будущее и общаться с духами давно умерших людей. Он якобы впускал в свое тело душу умерших людей, в том числе жителей Атлантиды, которые через него устанавливали связь с внешним миром. Кейси утверждал, что Атлантида располагалась около Бермудского острова Бимини. Он верил, что жители Атлантиды обладали высокими технологиями, включая исключительно мощные огненные камни которые использовались для сохранения энергии. Кейси считал, что катастрофа, в которой огненные камни вышли из-под контроля, оказалась причиной гибели Атлантиды. Это создает впечатление того, что эта легенда предупреждает об опасности ядерного оружия. Оставаясь активными также и на дне океана, поврежденные огненные камни создают энергетические поля, которые мешают передвижению кораблей и самолетов, так как Кейси объяснял феномен Бермудского треугольника. Кейси предсказывал, что часть Атлантиды снова появится на поверхности в 1968 или в 1969 году. Однако не появилась, и никто еще ее хотя бы не нашел. Что это когда-либо произойдет, или какие-то доказательства тоже не были предоставлены. Благодаря ультразвуковым локаторам и современным знаниям тектоники плит, Кажется невозможным, что межатлантический континент когда-либо существовал. Тем не менее, многие утверждают, что Атлантида существовала, так как многие культурные сходства по обеим сторонам океана, которые не могли развиваться независимо друг от друга, делают Атлантиду утраченным звеном, топографическим эквивалентом снежного человека. В глубочайшей древности восходят схожие предания народов Индии о континенте Лемурия, колыбели человеческой культуры, ушедшей на дно Индийского океана. О земле существовавшей к югу от современной Индии пишут и многие тамильские авторы, считавшие, что Тамалахам родина Тамилов, народа без истории, возникшего внезапно с богатой самобытой культуры на самой южной оконечности Индостана. В отдаленном прошлом находилась в южном районе острова, навалом протянувшиеся на 7000 километров. О Большом острове в Индийском океане, расположенном южнее экватора, упоминал также Плинии. Обоздатках суши в южной части Индийского океана писали и средневековые арабские историки. Современники Куга были уверены в существовании невидомой южной земли, занимающей огромное пространство, населенной 50 миллионов человек и находящейся в южных широтах Индийского, Тихого и Атлантического океанов. Дорогие друзья, если вы хотите продолжение этого видеоролика, ставьте 100 лайков и вам выйдет вторая часть. А также подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и следите за новостями. Вскоре вам выйдут более ужасающие интересные видео, также с моей озвучкой. И они, я думаю, вам понравятся не меньше, чем и до этого.